В трех километрах от Лисичанска союзные войска ликвидировали большую группу наемников. Среди них и калиновцы, входившие в батальон Волод. Денацифицирован уроженец Бреста Иван Марчук с позывным «Брест». Есть и те, кто сдались в плен и уже дают показания. О том, что они попали под обстрел на прошлой неделе, говорил Александр Лукашенко, давая поручение спецслужбам озвучить подробности. По этическим соображениям мы не можем показать все кадры. Настоятельно рекомендуем сейчас родителям на 10 минут убрать детей от экранов телевизоров. Добавлю, ликвидировали боевиков 26 июня. Бойцы на поле боем после прибытия провели всего 4 часа. Это еще раз доказывает. Их воспринимают исключительно как пушечное мясо и отправляют в самые опасные очаги. Анастасия Бенедисюк, подробнее. Поэтому фото ровно месяц, 6 июня, Пол Калиновского публикует. Выполнив задачи на юге Украины, батальон Волод движется в другом направлении, Лисичанск. Их отправили в самое пекло, заметят в комментариях. Доехали ли? Кажется, никого не волнует этот месяц. Калиновцы будут публиковать отрывки из своих интервью. Ты уже участвовал в боевых действиях? Нет. Доказывать, что истинные мужики... По каждому человеку из батальона можно писать свою отдельную историю. И что вот-вот и от их рук падет не российское войско, а режим. Мы разберемся здесь соберем силы, будем разбираться с Белоруссией. Выкладывали песенки, мол, для поддержания морального духа, и гордились. Среди них есть музыканты. Бруто, Ностра или Ляписы. Короче, вот этот талант, позывной Ракета, хотел к ним, но не успел. В общем, и это уже не важно. Ракета сбита. Цитата. Восстанавливается после незначительных повреждений при выполнении заданий. И это все не за месяц. Лисичанск. Помните, фото в начале? не фигурировал. Да, были здания, лес, поле, люди, кони, кто и где, непонятно. И главное, есть ли реальные потери. Ну, не считая ноги психолога, которую или ее футуристический вид так пиарят. Нынче признанные экстремистскими каналами. И то это было... Раньше. Так как воевал до этого, воевать мне будет тяжело. Ах да, с 6 июня по 6 июля были еще светские беседы с подписчиками. Вот, например, а как вы проводите это лето? В топе ответов диплом, работа, бизнес, ну и короночка, как по мне. На релаксе мужик из теплицы. Может, намек? Вы вернитесь в свой огород, и мы покажем. Как виноград подвешивать? Изучив только месяц, извольте, на больше не хватило мне очевидно. Их главная цель – самопиар и донатики. Что не пост, то с реквизитами. Ладно, пару раз за месяц они выложат фото с подписью «Полк Волод». Но нагло или трусливо, тут как кому нравится больше, промолчат. 26 июня. Уберите детей от экранов. Я сразу соболезную родителям. Искренне. Не знаю, были ли в курсе, где сыновья, поддерживали их или нет. И как будете жить теперь? Вам, соболезную. Товарищам, бойцам, калиновцам стыдно должно быть. Промолчали, оставили, бросили. И с вами ведь так будет, правда, Янки? Земелька-то украинская всех примет. А теперь к сути. 26 июня в Лисичанске денацифицировали большую группу наемников. Калиновцы, потерю которых в своем просто огромном полку не заметили. Как сегодня выяснилось, на старение доблестных хохлов воюют и белорусы не заметили, признать не могли. Еще 2 июня наш президент сказал «довоевались», а калиновцы продолжали молчать. Хотя надежда была, даже создали свою прислужбу. Лицом определили Шабор. Это позывной Станкевич или Брилевская, Кристина Владимировна, 97-го года рождения. Она же супруга одного из, ну, откровенно, несколько десятков оставшихся. Их первый обзор о состоянии дел был в понедельник. Не отреагировали ни на слова Лукашенко, ни на вопросы в комментариях. Где Брест? Рапортовали ли, что будет, если перейдешь на их? Сторону. Медицинское обслуживание, свой медицинский персонал, выезды до стоматолога. Зубы застучали, когда минувшей ночью российские телеграм-каналы начали публиковать фото двухсотых и раскаяние сдавшихся белорусов. Тут нашлись и заготовленные сопливые клейпы, мол, скорбим. И, собственно все. Да, для понимания отсутствия какого-либо морального аспекта мама Бреста знала, что сына нет. Вот она звонит младшему брату Ивана Марчука. На тот момент и их тиктоки и телеги молчат. Да. Что ты делаешь? Ничего. Иваня погиб. А ведь уже сообщившие матери калиновцы будут постить интервью Бреста. Дескать, жив, здоров и, повторю, соболезную маме. Она не поддерживала и даже пыталась заставить одуматься. Они показали видео, я посмотрела эти видео. Вот. А, я в шоке от них, конечно. Я предполагала, что ты возьмешь ответа к чем то с Ну, что ты там точно не сидишь без дела, но что вот так... Плохого, Иван Марчук, позывной Брест, окончил 9 классов. С 13 -го года отслужил во Французском легионе, потом в Украинском Азове. А что там такого, объяснять никому не нужно. В 18-м был задержан СБУ. Вооруженная банда нападения поджигал, взрывал, сидел. В марте 22-го оказался идеальным вариантом пушечного мяса. И еще один труп с шевроном правого сектора на груди. Парфенков Василий Петрович. 83-го года рождения. Уроженец Минска. В 2014 году уехал в Украину, где сразу же примкнул к националистическим военным формированиям ДУК «Правый сектор». Позже, после активной фазы 2014 года, был в рядах организации украинских националистов. Потом в батальоне «Айдар». Ярый националист. Из интересного – профессиональный алкоголик. Направлялся в ЛТП в марте. 2022 года вошел в полк Калиновского. Ну, -го, -го я с ним 5 -5 -5. Белорусы нет. Калиновцы, а остальные фамилии, ликвидированных, сдавшихся в Лисичанске, сколько скрывать будете? Все наши мертвые, в том числе и Вася Парфинков, тоже мертвый. Его расстреляли в упор практически. Там он поспел дойти, был ранен и отполз. Ну Потом уже в эти в танк, тигр вышел, они там как-то уже окружили. Ну, факт того, что они все убиты. Мы здесь все сидим, мы все прекрасно это понимаем. Президент же сказал, там было порядка 20. Где бровер? Где папик? Или бежали? У вас это будто отдельный вид искусства. Кого-то учат стрелять, а кому-то сутками фильмы показывают. Дескать, визуализируй и перемога в кармане. Руки. Тебя учили? Учили как надо, блин, правильно сдаваться. Лен, правильно? Да. Нет. А кто подсказал тебе, что нужно руки поднять? И <связывая> так, это, так это и в кино, и много где встречается. Это был Ян Дюрбейко. Как вы поняли, героически сдался. Об уровне подготовки судить, конечно, не берусь. Выводы сами делайте. Какой там? Да, а, ну, наверное, Т-72 Почему? Ну, мне так кажется. Угу. Я, честно слабые различия. Т-72, Т-90. И, и вопреки Ореолу, создаваемому собратьями, нет у них заслуг, не мочили и не показывали направление кораблям. Честно, не знаю, сколько. Я даже не уверен, что попал в кого бы. Ну, мы, мы не про тебя, твое подразделение. Мое подразделение тоже не знаю. А вот еще один сдавшийся позывной клещ Сергей Дегтев. Его история начинается с минских беспорядков в Украину. Транзитом через Белорусский дом и... Я сразу спрыгну пустынь. Я сразу спрыгну в пустырь. Из кустов, напомню, позывной клещ. Я, ну, начинаю ползать, просто бьет, касаемый свой автомат. И начинаю ползать, ползать по полю. Ползать по полю, ну... Что он меня не И вот еще про ползущих, бегущих. Вначале показывала крепкого, лысого, брутального. Говорил, дескать, под каждому из калиновцев историю можно писать. И плакал. Так вот, только трагикомедию можно писать. Это Вячеслав Телицин, позывной «боксер». Этот пост – это 19 июня, а 21 июня он уже был на территории Литвы. И теперь он запил по-другому. Крови на руках нет, мне пятый десяток, поигрался и хватит. И таких много кулаков. Дмитрий Васильевич, уроженец у Литинки Лепельского района, 91-го года рождения, 12 июня выехал в Литву. Сейчас занимается установкой заборов». Пахомчик Виталий Валерьевич, родом из Гродно, тоже в Литве. Стрельцов Александр Владимирович в начале мая переехал в Швейцарию, мечтал о виде жительство. Лавренюк Владимир Алексеевич, позывной Лысый, сейчас отдыхает в Гданьске, в планах Швейцария или Голландия. Локотка Виталий Вацлавович тоже сейчас отдыхает. Польша. И это, как вы понимаете, опять же не все. Они поняли, пушечным мясом быть не готовы. Ряды пустеют, нужны новые. Бресты, Туры, Терроры, Гансы, Фениксы, Волоты, Крачки, Савельевы и Погони. Погоня за бабками. На Беларусь ведь уже не дают. И да, а нужны ли еще беглецы Литве, Польше и Швейцарии? И зачем? Анастасия Бенедесёк, агентство Тельновостей. Новостей.